Давай, начинаем. Здравствуйте, я известный экстрасенс. Меня знает практически весь мир. Сегодня я буду искать человека. Ну, я, допустим, я должен найти его. У меня не показывали фотографию. Этот человек выглядит довольно неплохо. Полосатой рубашке, с нелепым выражением лица. И сейчас я попытаюсь его найти.